Давайте мы проговорим с вами о ценности флуоревитов. Во-первых, они не только предотвращают развитие заболевания, предотвращение развития заболеваний идет с помощью флуоревитов. А каким образом оно идет? Если начинаем принимать флоревиты в возрасте 25-30-35 лет, я, я, я говорю вам все время, что можно и в детском возрасте, поскольку очень много сейчас патологии в детском возрасте. И новорожденным можно, и беременным можно. Противопоказаний у флоревитов нет. И побочных действий также нет. В отличие от лекарственной терапии. Вот. Но, значит... Они очень ценны в том, что они практически работают, но также они помогают и снять обострение, они помогают и работать с какими-то имеющимися заболеваниями вплоть до онкологии. И в итоге через процессы восстановления регуляции, через процессы, которые будут происходить на этом фоне очистки организма, продляют активное долголетие, понимаете, и происходит поддержка всех систем организма. Здесь вот на этом слайде видите вы активация слова, да, и некоторые, также в письмах я это вижу, люди с онкологической патологией боятся, что флоревиты будут стимулировать рост опухолевых клеток. Ну, как бы прослушайте ряд вебинаров, где вы э, точно уловите эту информацию, что э, флоревиты это не делают. Они являются регуляторами. Что это значит? Если функция повышена, они ее нормализовывают. Если функция ткани понижена, они также ее нормализовывают. Уже около 20 кандидатских диссертаций – это тоже ценность флоревитов. И еще большая ценность флоревитов в том, что Рила, что... Они не обладают противопоказаниями, не обладают побочными действиями. Для сравнения с аллопатией разница в дозах. Аллопатия это лекарственные препараты, дозы вы видите миллиграммы и даже граммы. Сверхмалая доза это доза флоревита. Разведение в жидкости. Белково-пептидных комплексов идет вот в такой пропорции 10 в 8, 10 в 15 миллиграмм вещества на миллилитр. А гомеопатические дозировки, они гораздо а, большего разведения, там практически само вещество отсутствует. Поэтому в гомеопатии очень важно попасть в точку симптома, болезни и так далее. Иначе там можно навредить. Ну и уникальные там гомеопаты, они, конечно, это все знают и действуют. Но с помощью флуоревитов навредить невозможно. Это тоже а, их большущее преимущество. Кроме этого. <coughs> Кроме этого, важный момент, то что флоревиты не подвергаются каким-то физико-химическим воздействиям, температурная вилка очень большая, минус 50, плюс то кипячением они также не портятся. При остывании этого раствора точно так же белково-пептидные комплексы действуют в нашем организме. И... Единственное, всегда мы в плане температур, температурного даже режима, а вот пребывания наших флакончиков всегда рекомендуем иметь это в виду, что. Открытые флаконы лучше держать в холодильнике, особенно виафтаны, которые мы капаем в глаза. Почему? Ничего тут страшного совершенно нет. Во-первых, нужно очень аккуратно в глаза капать, чтобы не касаться глаза. Потому, почему? Для чего это нужно? Для того, чтобы имеющаяся какая-то патогенная флора не попала внутрь флакона. И не стала там размножаться внутри, потому что вот белковая компонента она способствует размножению. И тогда просто может ну, состав нарушиться там внутри флакона. В холодильнике сохранность больше. Поэтому, конечно, может быть, кому-то холодно и неудобно капать. Согревайте в руке.